размера S на с размера L на S вот и очень хорошо улучшилось мое самочувствие то есть я пила вот Ayasa а, а, а T Original это такой детокс натуральный потом я пила energy такой комплекс витаминов который сжигает Висцеральный жир, жир на органах очень хорошо помогает в снижении веса и для сахарных диабетиков тоже очень подходит, для людей, которые страдают с этим вопросом. И также пила вот Нутробурст – это комплекс витаминов, который помогает после очистки организма наполнить, наполнить организм, каждую клеточку витаминами, минералами. Здесь 148 полезных веществ в одной столовой ложке. Как видите, вот фотография, фотографии, но ну, преображение на лицо, на талию, на все, на всю жизнь. Вот, действительно, жизнь полностью изменилась. И самое главное, появилась ну, такая ясность ума и с первого дня, да, и энергия. И очень это мне помогло вообще в дальнейшем изменить свой образ жизни и построить ее. Вот я начала строить бизнес в компании TLC, добилась хороших успехов, и вот теперь продолжаю дальше. Спасибо. Давайте еще. Кто результаты? Кто хочет поделиться? Ареста возле тебя там есть. У нее тоже хороший результат. Ну, она сегодня не Диля. Них, но она может быть Диля. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Давайте. Вот Диля. Вам микрофон в Узбекистан уезжает. Спасибо, Александр. Я очень рада. Если бы вы не сказали, заходи, я бы пропустила. Я даже не в курсе была, что мы здесь штурмуем. Это спонтанно. Я очень рада приветствовать вас. Я извиняюсь, я без камеры, но можно мне сейчас. Я как бы... Вот вы увидите мою фотографию. Вот я была э, до знакомства нутрицептикой. Что такое нутрицептика, я знала, но я не знала, что такое... Очищение, там очистить организм и взяться за себя. В общем, это после операции, после всяких стрессов и после того, как я залеглась, в общем, таблетками, уколами, капельницами. Ну, в общем, тяжелее все и тяжелее становилось каждый раз. Вот так вот я набрала шаг за шагом большие килограммы. Здесь у меня 117 килограммов, а потом у меня 5 килограммов ушло э, благодаря герболайфу. но они опять возвратились. Потом я в Джанезе попробовала, но я не похудела, а выздоровела. Э, у меня э, мигрень, э, гайморит. В общем, э, вот такие вот заболевания меня покинули, но вес как бы стоял. И вот когда я познакомилась с продукцией TLC, вот именно с чаем Ясути, ну, в первые дни как бы я на это все смотрела, заварной чай, но я потом поняла, что это глубокое очищение, что это именно та программа, тот продукт Detox, который... И обогащен минералами, и обогатить себя, в общем, всеми нужными э, этими, как, этими э, витаминами. Элементами. Да, элементами, извиняюсь. И очищение глубокое, потому что бывало так, что пока я привыкала к чаю, я забывала его пить, а у меня э, стул нормализовался и работал как прям именно по часам, вот каждый раз. Такого вот в других компаниях как бы, ну, очень сложно было, потому что застой в кишечниках, я сама ведь работаю с детками как нейропсихолог, и мы не раз обращаемся к структуре кишечника. Там вот этот застой и эти шлаки, они все-таки никуда не уходят, если ты не занимаешься спортом. И нет таких волшебных пилюлик, которые ты выпил, и раз, вон оно тебе, ты похудела. Нет таких пилюлик. Поэтому э, они уходили и возвращались. А вот что я заметила здесь в ТЛС, э, именно, это идет, во-первых, глубокое очищение. Э, Нутробурс плюс и энергии, это прям здоровье на весь день, я так вам скажу потом у меня я познакомилась с кофе Дельгадой. Это тоже. Вот сейчас у меня на руках кофе. Позавчера у нас был сильный дождь, мы остались под дождем. но ну, как бы быстренько вылило это все. И этот, в общем, нам не дали отопления. Так получилось, что у меня, ну, насморк начался а под рукой был только кофе. Ну и я заварила свой кофе. Представляете, кофе тоже работает как <laughs> прям э, анальгетик. Я-то в Нутробурсе это все видела. После кофе у меня на следующий день все прям из носа, из, да, ну вот эти наши слякоти там... Э, Весь, в общем, бактерий, вся, вся бактерия она вылезла. Кофе супер. А мамочка моя, ей 70 лет, она... Вчера мы провожали брата, в общем, мы сидели в застолье, и, в общем, старший брат спрашивает, «Мам, а у тебя как с ногами?» «Все нормально, вот в детстве там у, нас, у нее перелом был с ногтями». Она все рассказала, рассказала, что это самое, что ей уже хорошо прям. И она говорит, все-таки, говорит, 70 лет что-то у меня, я начала молодеть. У меня ноготь, говорит, на, наконец-то в этом году, э, этот большой палец, ноготь, он все, отвалился вот этот кусочек, который всю жизнь мне мешал, 20 или 30 лет, который мне мешал, мама говорит. Я говорю, так, мама, это ведь результат. Давай говорить, что Диля мне помогла. Давай уже. <с> она говорит, конечно, без сомнений. А потом меня спрашивает, а что я пила, чтобы у меня там ног с ноготью там <с> что-то <с> произошло? А что-то ты мне давала такое для ногтей, что ли? Я говорю, мам, значит, вот то, что я тебе давала, ну, чай она пила, энергии mm -hmm. она пила что еще, но она Хосе, не пила, поэтому мама ведь честно хочет спросить и там рекомендовать всем мама говорит, а что я пила, чтобы у меня ноготь я говорю, у тебя очищение пошло, и у тебя а, этот продукт не надо вот специально для чего-то там целенаправленно вот ты вот это вот выпьешь, там у тебя что-то, это, это не лекарство мам, пойми, это очищение у тебя не, не повышается давление говорит, нет ты ходишь прям как батарейка вон за внуком, она говорит, да, нет такого, чтобы ты э, два раза в году в профилактории лежала. Она говорит, нет, давай я запишу, говорю, и ты говорю же моим братьям, похвали хоть меня, потому что они ложили ее в больницу у нас в Ташкенте хорошие э, профилактории. И у всех по 800 долларов уходило. Сейчас у нас везде аптеки, больницы, прям э, такие накрученные цены, и как будто за 10 дней человек... Э, как будто бы вылечиться, нет такого. Они выходят, просто замораживаются уколами, таблетками и дальше болеют. В общем, вот такие у меня результаты, которые... Накопились в, моей копилку, в мою копилку. А насчет того, чтобы работать, вот я сейчас Лию слышала, Ирина молодец, я вашу, вашу историю прям копировала и в свои группы отправляю, будьте здоровы все, поэтому... Я везде вот, что вы пишете, вы сегодня так подробно в инстаграме, в фейсбуке выложили про нутробурс, прям ингредиенты. Это помогло в моей работе, понимаете? Это так, вы мне облегчили мою работу. Я ксерокопировала все это. Ой, копировала и, в общем, отправляю. Поэтому я вот тоже на позитиве. Я тоже каждый день кто-то хворает, кто-то спрашивает, как у меня дела. Кто-то говорит, что у него руки опустились после Джанесса. Или там кто-то говорит, приглашает меня в другую компанию. Каждый день, по всем направлениям, я говорю, знаешь, а вот есть такая, детокс, такая программа «Детокс», ну, такой чай, ты забываешь наши вот эти... Мы так называем в Узбекистане уже мусор. В мусор превратился чай. Все так писали, когда заваривали зеленый и черный чай, возникали. Ну что это за жизнь? Нет ОТК, ничто не проверяют. И людям приходится пить грязный чай, понимаете? Поэтому я говорю, вы ведь все пишите там в своих публикациях, говорю про, про грязный чай, про грязную воду. «Вот возьми, пожалуйста, себе завари чай, в холодильнике храни». А потом они спрашивают, «Диль, а действительно вот ты молодеешь, и у тебя прям так все хорошо?» Я говорю, ну, я вот этой вот ТЛС, Телси, понимаешь, и денежку заработала, а потом они интересуются. Сегодня девушка меня приглашала э, в какую-то компанию, я не стала вникать. «Дилечка». Дель, да, да, я извиняюсь. Да. давайте девчонки да. хотят еще тоже поделиться. Хорошо, хорошо. Нину, последняя, чтобы... Да, последняя да. вот эта строчка оказалась, я хотела закончить этой фразой. Спасибо, Александр, ваши слова сегодня мне помогли, чтобы все услышали эти слова. Смотрите, вы меня научили, когда кто-то приглашает спросить... А сколько ты заработала, правильно? Они ведь умеют говорить, что кто-то да. заработал. Да, Я вот это вот то, что вы научили, вам хотела благодарность высказать. По вот этим направлениям у меня все получается, Александр. Я им сказала, я говорю, а я зараба зарабатываю и заработала, вот мои денежки. И они заинтересовались нашей ТЛС, у меня будут э, скоро результаты, я опять закрою G5. В общем, вот такие Отлично. результаты. Спасибо. Молодец, Дильна. Спасибо, Спасибо вам за ваши Спасибо Кто еще хочет поделиться с результатами с своими или партнером, или клиентов. Да, Саша, я могу. Давайте, кто там? Арест. О, добрый вечер. Не слышно. По-русски, по-украински, как будет лучше? По-русски, по-русски. По Мы же тут и, люди из Узбекистана, грузии. Грузии. Всем привет. А -а -а. Хорошо. Всем привет, меня зовут Ареста. Я с города Коломей, Украина. Сейчас нахожусь в Германии и тоже получила очень хороший результат. Могу ним поделиться. Значит, первый месяц а, что у меня было? Скажу так, у меня было очень сложно со здоровьем, очень сильно, там было, по анализах я сдавала их, и была загроза, цукровый диабет второго типа. Я не угроза? Цукровый диабет. Угроза, да. Угроза. Да, угроза была. Не очень хорошо говорю по-русски, если что, поправляйте. Вот. И мне было очень страшно на самом деле, что будет дальше, потому что была затышка. У меня с детства ангина хроническая, все, все время болела горло. Вот, И я, вот Саша мне написал и предложил попробовать продукт. Вот это. Это первое, с чего я начала этот продукт. И, честно говоря, я была в шоке, потому что, когда я себя видела, что происходит со мной, как я изменилась и как я себя начала чувствовать, я реально была в шоке. Вот, первый месяц у меня ушло 5 килограмм, а второй месяц 4. За два месяца у меня ушло 9 килограмм. За 5 месяцев, пять с половиной, ну там, грубо говоря, полгода у меня ушло... 17 килограмм, которые не возвращаются. И я, я перестала пить продукт. Это... 8 месяцев не пила продукт вообще. И у меня все хорошо с весом. Потому что люди, многие говорили, что если что, да, вес, он возвращается. Ну, у меня было все хорошо, действительно. Ничего не возвращалось. Вот это я такая была. Это ты, да? Да, это я. Это была такая я. А никто тебе не верит. <свят> да, никто мне не верит. Было такое, <свят> что люди, когда видели мою трансформацию, они вообще говорили, что на фото у меня стоит Photoshop мы лично встречались, Ареста, у тебя что-то звук пропадает? Меня вживую, скажем так. Да. Арест, у тебя звук И пропадает? И получивший такой результат, эм, честно говоря, я вот в прямом смысле, я родилась заново. Что... Может, плохой интернет. Да. интернет? Давай, спасибо тебе за, рез этот, за результат, за результат, да, кто еще хочет поделиться? Саша, слышно? Да, да. да. Мы тебя услышали уже, Реста. Или ты рассказываешь до сих пор нам результаты? Нет, нет, все. Все, спасибо. Давайте еще кто хочет поделиться. Яна, ты можешь посчитавить и рассказать свою историю? Да, добрый а, вечер, меня зовут Яна, я из Украины, сейчас нахожусь в Катовице в Польше. Значит, придя в компанию, у меня была проблема со щитовидной железой. Я не помню уже точно сколько лет, потому что, ну, лет семь я пила гормоны, и когда придя в компанию, начала пропивать чай, начала пить, ну, все, что есть в компании. То есть я двигалась полностью по продукции, двигалась по бизнесу, да, строила э, команду, работали, пили продукты, и худели, да, очищали свой организм, очищали кровь. И я каждые три месяца создавала анализы по щитовидной железе, и мой эндокринолог был чуть-чуть в шоке. Он снимал мне дозу, если я придя в компанию пила Эутирокс 100, то где-то на полгода пропития продуктов компании, я уже пила Эутирокс 50, ну и за год пропив продукт в компании, я пришла на Эутерокс 25 пополам, это 1,21,25, да, и на данный момент я сейчас вообще не пью гормоны, то есть у меня не Повышается вес, да, при, при, при как, принятии гормонов, да, мы понимаем, что мы поправляемся, потому что весила я 72 килограмма, сейчас вешу я 55 килограмм, то есть не повышается у меня вес, сейчас я до сих пор принимаю продукт, пью его уже, господи, дайте памяти, второй, третий год, да, мы уже третий год в компании или второй год, третий год, да, в 2020 году мы пришли в компанию, да. Да, в 2020 году, ну, вот, будет 2 года, ну, неважно, да, ну, уже давно, уже не помним, да, сколько мы в компании. И продукт меняет наш организм, очищает кровь, мы не э, поправляемся реально, мы изменяем свой организм, да, и как Аркеста говорила, что она тоже не поправляясь, не принимаем продукт. Но я продукт принимаю даже, ушла от гормонов и очень этому довольна. Ребенок принимает нутро у меня уже, столько же лет, сколько я в компании, и мы, слава богу, не болеем. То есть у ребенка тоже очень хорошие результаты, я не хочу менять ни на какую компанию. Вообще жалко, что в Украине у нас сейчас такое произошло, жалко, что много всего меняется, да, но как бы компанией... С продуктом компании я не, не хочу расставаться так же, как кто его попробовал, да, тут поменял себе жизнь. Ну вот как-то так. Да, спасибо, Яна. Давай, Оля, ты хочешь поделиться результатом мужа, да, как ты вот… Я могу и своим поделиться, мне сложно Ну, все меня знают, меня зовут Ольга Срибна, я нахожусь в Испании. Я, у меня не было, слава Богу, таких проблем со здоровьем, у меня не было проблем с весом, но, тем не менее, когда начала, вот тоже в 2020 году, попробовала продукцию от компании TLC, начиная с нашего чая IASOT Original, о детоксе я не слышала ранее, вот, поэтому надо было попробовать что-то такое. И была пандемия, как раз немножко там, чуть-чуть весе прибавилась, Естественно, я за неделю, помню, пять дней я применяла вот этот чай, и у меня 2 килограмма так легко, минус. Встала на весы и думаю, вот, работает. Я поняла, что надо его пить. Вот, чистка ощущалась тем, что у меня сразу же был прилив энергии и сил. Это я почувствовала буквально на второй день, наверное, применения этого продукта. Вот. В течение двух лет я тоже не не болею. Слава богу, у меня не было ни коронавируса, у меня не было даже простуды. Это тоже как бы для меня результат, потому что иммунная система она укрепилась, укрепляется. Вот. Я добавляла периодически разные витамины, э, но когда я начала пользоваться им в комплексе именно витаминами, я почувствовала больше результат. То, что легче уходят э, лишние объемы, это да, и то, что... Э, Меньше желания э, кушать много, как бы уходит, Не, никогда нету такой жажды, там, да, когда даже идешь с работы, что-то у тебя такой голод какой-то, тебе хочется все, там пол холодильника съесть. Это ушло, вот состояние сытости, вот, э, такой самодостаточности изнутри организма, это очень здорово. То есть чувствуешь себя хорошо и настроение тебе хорошее, это очень влияет не только на состояние там, кишечника, желудка, но и это влияет еще на ментально, тоже ясность ума, как бы выносливость, если там много часов ты там перерабатываешь или там учишься, или там тебе что, я прохожу легко, вот это ощущаю, это выносливость, даже... В спорте там я добавила э, немножко э, упражнений, хотя я не, я не спортсменка такая, как бы никогда не занималась там особо э, ничем, но появилось вот это желание э, двигаться, потому что в целом продукты поменяли мою тоже э, стиль жизни немножко, что-то убралось из... Э, питаний и добавила немножко спорта, стараюсь добавлять и правильно пить, пить воду начала, потому что тоже считала, что много, но недостаточно, надо кальку, это считать до, чтобы ну правильно количество воды, жидкости тоже очень важно, то есть очень довольна и результат у меня у мужа, допустим, мы все разные как бы по организму и я вот видела у него я попробовала на 15-дневный челлендж наш конкурс записать его и взяла, как раз у нас были продукты 3, но он начал с инстанта пунш, буквально там день-два он его пропил, раньше у него был кстати, был результат по чаю инстант с лимоном, была проблема с почками, и дала им попробовать этот чай, и у него тут буквально через несколько дней вышел небольшой камешек вот и ему это хорошо пошел продукт потому что успокаивает на ночь у него хороший сон то что он страдал бессонницы и и боли ушли как бы он прочувствовал в этом именно этот продукт и на 15-дневный челлендж он взял инстант пунш фруктовый день-два пропила потом добавили нутробуст витамины. И вот как бы сам по себе не видел по одежде только чувствовала немножко что уменьшается а когда сделал фотографию то он сам был в шоке. <laughs> Живот так ушел, хорошая часть живота. То есть достаточно одного-двух продуктов. А когда они в комплексе, они очень хорошо работают. Поэтому очень довольны. Тоже в семье моей я давала продукцию маме моей. Она живет в Беларуси, ей тоже уже 76 лет. Она пропила у меня Аясуте Наш Оригинал. Тоже у нее стабилизировало давление. вот Хорошо почувствовала это. Иммунитет также я стараюсь, также, она у меня тоже, слава богу, не болеет, вот, потому что продукты наши очень хорошо работают на иммунную систему, именно укрепляют. Вот. Также результаты у моего партнера здесь по Испании, девушка тоже жила, очень много лет была на гормонах, и вот, буквально за два месяца она тоже сбросила 7 килограмм на нашем чай. А я оригинал, они попробовали еще нутробуст. Вот, очень довольны. В семье тоже у меня кофе, кофе на одном кофе наш Талгада Тоже мой брат мужа потерял там сколько, 2 килограмма весия, ушли боли в суставах. Там были у него. И энергия тоже прочувствовала, что очень, как бы, весь день работает и не чувствует такой усталости. Поэтому очень довольны. Вот, и рекомендую продукцию. Спасибо. Да, спасибо, Оля. Кто еще хочет? Ну, Ирина, давай ты расскажешь. Ну, ну давай я расскажу. Делаем. Хорошо. А, ну, мои фотографии я же сбросила сегодня в чат. Угу. Одну у меня еще там есть, правда. Ну, что рассказывать? Мне 62 года. Вот. И я самая. всегда была активна. Вот там, на фотографии. Я думал, 42 тебе. Да, ну, спасибо. Я согласна, мне 42. Вот. Между прочим, многие так и думают, честно скажу. Меня где-то через месяца 3-4 соседи перестали узнавать. Тогда как раз была пандемия, я здороваюсь, ну еще в маске, а я когда опускаю, говорит Ира, это ты? Я говорю, да, это я. Ну, во-первых, у меня тоже начали расти очень активно все-таки возраст, девочки, волосы и, и, даже, и даже брови, потому что я в свое время, я их неправильно там в молодости щипала, это было давно, это сейчас все там себе делают, и они как-то в молодости были как у Брежнева, вот. Брань. А потом, в общем, что-то стали почти совсем. Мне уже, когда я в салон ходила, там девочка мне говорит, вам надо уже сделать там татуаж или наращивать. Я говорю, не, не, не хочу. А сейчас, когда я, допустим, иду там на маникюр, вот, а они говорят, ой, вы уже заросли, у вас брови, брови выросли. Не, ну это, это, Саша, тебе смешно, а для женщин это девочки меня поймут. Что такое, когда надо там что-то там вживлять себе или когда свои у тебя выросли? Не, ну мне, Ира, мне тяжело тебя понять, потому что ты выглядишь реально на 42, а что, как выглядят твои сверстники, вот, друзья, знакомые? Да, мои сверстники, друзья, знакомые выглядят немножко по-другому. Мне кажется, слушай, мне кажется, в жизни это самое ценное продлить свою ну, молодость, вот, состояние здоровья, да? Мне кажется, ничего я лучше Я себя нет. так и ощущаю. Может быть, даже меньше, чем на 42. Иногда себя что-то такое говорю или делаю, что думаю, ой-ой-ой, ты же уже как-то постарше. Может, так не надо? А потом думаю, да ладно, ничего плохого я не говорю, не делаю. Ну, просто я же у меня маленький детский сад дома. Такой домашний, там 12 человек, 20 иногда по-разному. И вот моя, так скажем, воспитатель, ей как раз вот 45 но кто-то там из родителей приходил, и, в общем, посчитали, что она старше, чем я. Вот. Поэтому, поэтому вот так. Но я начала делать только с чая. Вот. Когда я зашла, я начала только с чая Айаса оригинал вот. И на одном чае, ну, как-то сразу за неделю у меня ушло тоже чуть больше, за неделю 2,5 килограмма. Но я поняла, что это ушла жидкость. Потому что видно было сразу, отечность ушла. Вот. А потом я жду, смотрю на весы, на весы, вес нет. Думаю, ну не буду все равно. Вот. А вес нет, а объемы начали уходить. Все-таки жир он легкий, вот. начали уходить объемы. Вот. А потом и вес тоже сдвинулся. Ну вот на данный момент уже у меня ну, 19 килограмм вот. минус. И уже почти три размера одежды. Было два, но сейчас уже вот я купила себе вот буквально позавчера новые джинсы. Ну и теперь как то померила, хорошо. А вот сегодня без, без пояса нельзя было, потому что они спадают. Мне очень порадовало. Вот. Поэтому у меня еще хронический варикоз. У меня было две операции. И, ну, кто знает, что-то такое. Нужно вот где-то с апреля пока жарко, а здесь очень жарко, но ну, все-таки я в Грузии, и пить потому что очень отекают ноги, болят и все. тут, -ту -ту -ту. я уже вот сколько я TLC, я, я не пользуюсь детролексом, у меня ноги не отекают, и все-таки я целый день тоже с детьми там и прыгаю, и то есть иду как ребенок. Вот. Но вот это тоже меня очень радует. Плюс у меня... Болели колени. Ну, во-первых, вес, понятно, ну, наверное, там и воздух что там трещало, хрустело тоже. Вот. Ну, даже вот на одном чае или на одном чае у меня прошло. Но иногда, иногда вот я еще услышала об этом, стимсензе, об этом продукте, вот, девочки рассказывают. Вот. Иногда вот, когда вот что-то такое, я тоже вот перестала болеть, потому что когда ты в садике с детьми все-таки в одном этом самом, ну, дети это самые такие главные разносчики разных бактерии всего там сопли, особенно когда чуть что-то, они же хотят тебя прийти поцеловать, обнять, там сопельки об тебя вытереть, еще что-нибудь, вот, раньше, раньше частенько тоже у меня такие простудные, допустим, были, то есть сейчас нет, пандемию я прошла вообще на наять, вот, без всяких, и вот недавно, вот недели три назад, может быть, как бы заболела, ну как вам сказать, вот я чувствую, как будто температуры не было. Вот один вечер у меня поднялась, вечером температура поднялась, утром уже не было. Все, я, даже я чагу не пила, я забыла, честно говоря, про чагу, но у меня сейчас рейши. Ну вот нутробурст, и нутробурст, чай, энерджи, вот, и очень быстренько я, как бы, вышла из этого состояния. Еще у меня есть результат одному ребенку тоже, вот, задержка м -м, речи, задержка речи. Три года мальчику было тогда, Паша, вот он говорил только там, мама, и то не так четко там, что-то там мира там, да, нет, и все, а так м -м, только речевая была, вот. И маме порекомендовала, ну, рекомендую всем мамам, но многие бояться, в общем, не понимая, что это такое, раздала всем пробники, поняла, что это не стоит давать, если человек не не хочет, не говорит, что да, я буду. Вроде бы да, буду, но, короче, это отдельная тема. Вот и вот у этого Паши буквально через на мои глазах где-то дней через 10, как будто нажали на кнопочку, ребенок начал говорить все. Вот просто, вот как мы с вами. Ири... Ириночка, я извиняюсь, что вас да. перебиваю, это у вас сейчас э, поначалу, Сейчас у меня в центре сами родители приходят, спрашивают нутробурс и чай. Вы должны сделать вот этот отзыв одного клиента, одного о, мальчика. Не, да. все, не все хотят давать отзывы о своих детях. О себе больше дают, чем о детях. Поэтому, может быть, она даст не отзыв а о своем муже, который у нее очень там какой-то крутой компьютерчик, очень загружен. Они, сейчас, они улетели уже они были по работе в Израиле, в Черногории, потом в Грузии, а сейчас они в Сингапуре. Можно я скажу, Гиль? Да, да. Потом да, да. Самое, у мужа был ä, тоже да, такой да. результат. Сама мне, это, значит, мама сказала, что через неделю она говорит: я ему что только не давала. Разных компаний, разные витамины, добавки. Он ну, очень умственно такая работа. Вот через неделю она говорит: муж сказал, что. Ты знаешь, я себя намного лучше чувствую, лучше соображаю. Вот только на, на Нутробурске. Вот только. Ну, вот так. А, еще что? Еще у меня, ну, все-таки мне уже 42. У меня были здесь, как вы знаете, сбывается там с возрастом папиллом. И все-все куда-то ушло. нету. Супер. А, и у моего сына еще. У меня сыну 25 лет. У него полиноз был ну, это на цветении в общем страшная аллергия это в общем ужас вот. и трудно заставить взрослого мальчика он мне говорит ты пей, тебе надо но я же мама все-таки а он тем более сейчас в америке я здесь и я ему на день рождения подогнала наш чай говорю, подарок тебе вот. и вот уже несколько сезонов пу -пу -пу, практически практически может чуть-чуть там насморка, то у него был просто ужас отекало все но ну, страшно было на, на таблетках он только и только вот так что вот такие вот такие результаты да, спасибо Ира. у нас вот э, кто у нас еще не говорил амира есть ли она вышла в узбекистане уже выключили свет но результатов на самом деле очень много вот а вот амира сейчас подключилась амира сейчас подключается Амира. Амира. Амира. Амира. Амира, Амира. Сейчас. Слышно? Амира. Да, да, да. Э, расскажи, пожалуйста, свой результат по продукту. Уже все сказали, твоя очередь. Моя очередь. Сейчас. Микрофон включен, да? Да, Сейчас. да, да. Да, доброй ночи. У нас просто уже ночь, уже где-то за 12 уже пошло. Меня зовут Амира, я с Узбекистана, с города солнечного Самарканда нашего. Приглашаю всех к нам посетить исторический город. Спасибо, приедем. А, да, обязательно мы увидимся, Мишала. А у меня а, был, в общем, седоличный нерв бедренного сустава. И у меня буквально я вот пропила, поступила я в компанию, это где-то 20 мая, вот, буквально я получила этот, случайно я попала, да, как, как я пригласил, да, меня донер пригласил, ну, Сухроп, наставник наш, вот, у меня был седалищный нерв, и у меня нога как бы, ну, трудно было ходить. Я начала с чая, с ясити, вот этого заварного чая. У меня буквально где-то три дня у меня было достаточно его выпить, и у меня прошла боль. Я специально, специально прошлась по бульвару, чтобы проверить, насколько у меня боль вот это вот прошла. ХСН, нутроборст я пропила. Энергия у меня вообще зашкалит, я вообще не устаю. Что такое усталость, я не, не знаю сейчас вот в данный момент ну хотя я спортсменка тоже но все равно как бы тоже вот оно как бы ну, не устаю энергии вот, хсн у меня ногти стали как у младенца у меня были там грибки на ногах на большом пальце и мне его случайно занесли, в общем, когда педикюр делал, я сказал, все, больше я не буду этого делать. И вот у меня прошло, у меня были волны вот такие вот, прям волнистые вот было, ноготь. У меня сейчас как у младенца стал на ногах. Вот и сестра, вот сейчас у нее буквально тоже вот грибок на руке был. Вот сейчас я хочу, досняла ее пальцы и посмотрим сейчас дальше. Она говорит, буквально вот где-то она пять дней уже пьет, Хосен я ей дала, а у нее уже вот закрывалась, она вот... Пробовала вот эти аптечные, у нее, говорит, не прошло. Вот ну, Как стала она пить вот этот ХСН, наш продукт, вот у нее сейчас закрывается. Дай бог, сейчас да, посмотрим дальше, и я скину эти результаты. Посмотрим. Вот сейчас у меня племянница, она живет в России, вот она говорит, что вот я ей дала заварной чай, она говорит, я стала, что-то у нее все выходить стало. Не знаю, вот что у нее, вот мы начали выходить. Может быть, это снаружи у нее это было, она выходит? Я вот, она говорит, не знаю, дальше как будет. Вот месяц она сейчас пропила. Что делать, продолжать давать ей дальше этот чай, да? Вот хотела вот спросить. Обязательно, да, она выходит и очищается организм, потом на полностью ее должно очиститься. Потому что у нее желчь, как бы от природы нету желчи, и вот этот печень у нас стала болеть, потому что вместо желчи работает печень. Вот поэтому она говорит, я ночью, говорит, у меня желчь выходит. Вот, и я говорю, давай продолжать дальше пить. Поэтому у нее немножко вес есть. Сколько срок нужно, чтобы вот этот скинуть вес? У нее где-то за сто у нее вес. У всех по-разному. У всех по-разному. По нужно продолжать пить. Конечно, кто-то очень быстро, а у меня вот Эй, такой я результат. Синяюсь, вот, давайте... Да. давайте еще результаты, а потом я выключу запись и мы пообщаемся на ответы на вопросы, хорошо? Хорошо. Амира, есть еще какой-то результат или все? Да, у меня на ХСН я могу сказать, что у меня была мигрень. У меня три дня болела голова, как я начала его пить. У меня три дня, и потом, когда я сказала сухороба, я говорю, что такое, почему у меня болит голова? Он говорит, у тебя проблемы знаешь, с головой. Значит, правильно, потому что у меня были гематомы и сотрясения мозга. И вот когда после Хосейна у меня буквально где-то после трех дней вот, болела, вот до сих пор, слава Аллаху и слава Господу, у меня мигрень прошла вот, от Хесейна, вот именно Хосейна, и сон нормализовался. Вот такие вот результаты. В общем, шикарные результаты. Я скажу, продукция работает на ура. Поэтому я всем предлагаю сейчас об этом. И сама пробую. И еще у нас с сестрой мы заболели вот какой-то вирус. У нас был, не знаю, один вирус какой-то, от COVID какой-то вид. Очень был страшный кашель вообще. Но температуры не было. Я сказала, давай попробуем чага. Я стала пить чага. Буквально где-то четыре дня у нас кашель прошел. Вы представляете, какое чудо. И у меня, и у нее. Вот одну пластиночку мы пропили чага. Я говорю, давай продолжай дальше пить. Вот чага вот, делает такие чудеса. Такие результаты. Ясно, спасибо. Так, все рассказали еще. Катерина Никончук, вы можете взять микрофон, поделиться результатом? Если нет, я вот расскажу о себе свой результат. Слышите? Да. Меня зовут Александр, мне 48 лет, я живу в Украине. И я два года пользуюсь этими продуктами. Сбросил и веса много, и объемы ушли. Вот покажу свой результат. У меня так вот мне от нечего делать, захотелось поэкспериментировать. Я взял 15 дней, провел эксперимент. В августе месяце вот сбросил 2 килограмма, объемы ушли. Я пил вот, вот эти продукты, сейчас покажу вам. чай. Не, я пил пунш. Вот, пил пунш, очищающий чай, на, ну, напиток детокс. Один пакетик в день утром выпил. Затем э, в течение дня нутрабуст одну столовую ложку и одну капсулу вот таких таблеток. Все и кушал то же самое. Ну немного я стал меньше кушать, уменьшил порцию свою. Ну потому что не хотелось, не было надобности. Без всяких диет. Вот я не голодал сильно, не ходил в спортзал. У меня ушел вес 2 килограмма за 15 дней. Это помимо того, что я еще раньше скинул вес. То есть взялся, вот надо мне было снизить вес, уменьшиться в объеме для того, чтобы рассказывать людям. А если бы я продолжал вот в таком темпе, то я уверяю, что за месяц по 4-5 килограмм у меня ушло. Еще за месяц у меня бы еще ушел объем. Еще за месяц, то есть если серьезно подойти к своему телу, и весу то можно за полгода за год полностью тр трансформироваться вот как рассказала ирина лия э вот э аресты результаты у яны у дили большие то есть все зависит от задачи какая задача если хочешь скинуть там 10 20 килограмм это все реально нужно подход у нас э эксперты есть и школы по продукту проходят как этого достичь как правильно пить водичку, как правильно питаться, какими продуктами, ну и так далее. Поэтому я вас всех благодарю за ваши отзывы. Пусть они пойдут всем э, нашим клиентам, будущим партнерам на пользу. Пусть люди получают эти отзывы и пользуются. Вот, я выключу запись, и мы с вами ответим уже, ну, поговорим ответ на вопрос. Хорошо?